всем привет добро пожаловать на наш канал меня зовут Эдуард гринько в данном видеоролике мы с вами рассмотрим а, наше приложение бизнес в интернете постоянно развивается и времена поменялись сегодня уже практически все имеют смартфоны если вы посмотрите на улице люди просто внутри этих смартфонах они погружены внутрь это означает что ваш потенциальный клиент ваш потенциальный партнер он по сути вы можете быть с ним всегда на связи. таким образом вы можете просто моментально информировать всю вашу организацию всю вашу структуру и они увидят это у себя в своем смартфоне сразу же увидят уведомление Здесь мы видим рабочую тетрадь, то есть когда приходят заявки, соответственно, мы их видим у себя здесь. То есть мы можем нажать кнопку «получить кандидата», и сама система, в системе настроена рекламная кампания в Яндекс, в Google, в YouTube, то приходит различная целевая аудитория прямо вашу рабочую тетрадь. Вот эти все, весь этот трафик, он формируется между партнерами, которые работают в этой системе. И каждый из них, кто участвует, соответственно, кто получает кандидатов, он ежедневно получает до 10 кандидатов и выше, в свою рабочую тетрадь. К каждому кандидату вы получаете различную информацию, то есть вы видите, с какого устройства он зашел, например, он пришел с телефона, там, с планшета или с компьютера, вы видите всю эту информацию. Вы можете понять, с какой он страны. Есть чат, вы можете оставить голосовое сообщение. Вы можете взять ей, например, нажать и написать ей сообщение. Вы перешли с ней в диалог, дальше вы можете, например, взять и проговорить ей голосовое сообщение. Светлана, здравствуйте, я видел, что вы зарегистрировались на нашем сайте. Вас, я так понимаю, интересует наша система. Давайте переговорим, договоримся на какое-то время. Нажимаете Выслать. Она получила голосовое сообщение. Светлана, здравствуйте. Я видел, что вы зарегистрировались на нашем сайте. Вас, я так понимаю, интересует наша система. Все. То есть, ваш кандидат получил сообщение, она его увидит. Вы увидите здесь, когда она его прочитает. То есть, вы увидите галочки, что она его посмотрела. Она получит уведомление, которое она нажмет, и сразу же перейдет в диалог вместе с вами. То есть, таким образом, ваш кандидат постоянно с вами на связи. Вы взаимодействуете с ним. Ваши все партнеры, ваши все кандидаты они на расстоянии клика с вами. При общении с разной целевой аудиторией вам нужны различные скрипты. Отдельные скрипты для каждой целевой аудитории тоже вам будут доступны с отдельными ответами на возражения и так далее. Кандидат, который, Приходит на сайт, у него есть такой информационный коридор. То есть в системе дается определенная информация, которая утепляет вашего кандидата. То есть объясняет, что это за бизнес, для чего это нужно вообще, какие здесь есть перспективы и так далее. Потом есть бесплатное обучение. У вас есть несколько режимов. Вы можете использовать полностью автоматизированный режим. То есть выбрали там автоматизированный режим, например, вот сменить тип обучения. Раз, все, видите, автоматический режим. Следы будут приходить и автоматически идти по коридору. Система будет их вести. Также вы можете настроить ваш утепляющий коридор самолично. То есть, если вы записываете сами видеоролики, вы просто их внутри системы, у нас есть специальный такой конструктор, вы вставляете видеоролики, описание, и человек будет видеть именно ваше обучение непосредственно от вас. Также, если вы хотите запустить человека по-быстрому, так сказать, то вы можете выбрать короткий режим, соответственно, человек получит очень сжатую, конкретную, короткую информацию, и чтобы просто ускорить сам процесс. Презентацию, которую он будет видеть в вашей компании, вы можете записать лично, либо загрузить ту презентацию, которую вы хотите. И есть система отслеживания. То есть вы можете видеть, сколько минут, секунд кандидат посмотрел ту или иную информацию. Сколько минут он посмотрел презентацию, например, досмотрел он до конца или не досмотрел. То есть вы можете видеть полностью, отслеживать все процессы. Это очень важно в бизнесе, когда вы полностью все контролируете и, соответственно, вы можете собирать аналитику, статистику и улучшать ваш материал, улучшать подачу информации, да, для того, чтобы вашу, повышать вашу конверсию. Чтобы статистика просмотров была выше, чтобы больше просматривали видеоролик. Есть свой чат-бот, который прикреплен к этой системе и... После того, как ваш кандидат зашел на обучение, он взаимодействует с этим чат-ботом, который будет давать информацию. Он может просто нажать кнопочку личный кабинет и сразу же Telegram-бот его перенаправит сразу же в личный кабинет, где он сможет досмотреть вашу презентацию, где сам чат-бот будет раз в неделю, например, или два раза в неделю высылать видеоотзывы. Расскажи, пожалуйста, секрет своего вот такого быстрого успеха. Почему вот за первые три месяца, я знаю, ты заработал более 3000 долларов. Чат-бот будет взаимодействовать вместо вас с вашими кандидатами и их утеплять. Чат-бот проинформирует в одну секунду всю вашу аудиторию. Всех ваших партнеров, всех ваших кандидатов простым нажатием кнопки он проинформирует и, соответственно, они смогут войти на какую-то вашу конференцию, узнать о вашем бизнесе у вас, узнать о том, как заработать, о том, как там путешествовать да и так далее. Мир меняется. Сегодня нужно работать более современными методами для того, чтобы в потенциале получать другие результаты. Молодежь, она в любом случае предпочитает работу именно через смартфон, потому что они знают, как он устроен, они знают, как с ним взаимодействовать. Соответственно, нужно создать такие условия, при которых любой человек, может, используя там смартфон, мог бы прекрасно справляться со своей работой и понимать процессы работы. Здесь есть и по продукции, здесь есть видеоинформация, а, аудиотренинги, видеотренинги, книги по личностному росту, по бизнесу, а, музыку даже можно слушать. Здесь есть список лендингов, нажав на кнопочку, вы просто их копируете и вставляете, например, в вашу страничку в Инстаграме. Сегодня очень... Очень много кто использует там мини-лендинги, это такие знаете, мини-ссылки с вашими WhatsApp, мессенджерами, да, чтобы через Instagram ваша целевая аудитория или ваши э, подписчики могли с вами связаться, просто зайти коротко увидеть вашу информацию, кто вы, что вы, чем занимаетесь, на, связаться с вами через мессенджер. И это очень хорошо для дубликации, потому что чем чем проще вас, вас продублицировать, тем, соответственно, лучше дубликация работает в вашей команде. Например, да, почему я рекомендую настраивать рекламную кампанию не самому, а именно через систему? Потому что вашим кандидатам, которые не умеют работать с гуглом или настраивать рекламную кампанию, чтобы вы каждому не объясняли, да, вы просто... Ну что может быть проще, чем нажать на кнопку и получать кандидатов автоматически в течение месяца, каждый день? Конечно же, это самый простой способ. То есть это наиболее дублицируемый способ получение кандидатов. В этой системе сделано все таким образом, чтобы а, достигалась максимальная дубликация. Дубликация это по сути размножение вашей организации. Чем все проще, тем быстрее она размножается. Поэтому все сделано для того, чтобы упростить вашу работу и сделать ее наиболее эффективной. Кандидаты, которые меня видят, например, в социальных сетях в Инстаграме, они просто жмут на эту ссылочку и, соответственно, переходят на мой мини-лендинг. Если они хотят узнать больше о бизнесе, они нажимают на мой бизнес. Вот таким образом выглядит кабинет, например, который видит кандидат, который приходит в мою рабочую тетрадь. У него такой еще демо-версия Кабинета, где он может посмотреть презентацию. И после того, как он просмотрел эти два видеоролика, у него активируются кнопки, которых он может либо приобрести продукт, купить, если его заинтересовал, либо подать запрос на бесплатное обучение. После того, как он нажал эту кнопочку, вы у себя в вашем приложении получаете уведомление о том, что ваш кандидат запросил доступ к обучению, он хочет изучить информацию. Пока вы даете ему доступ, он может пройти тест, заполнить, но вы получите в рабочую информацию о кандидате. то есть чем он занимался, какие у него вообще пожелания, на какой результат доход он хочет выйти, да, кто он по специальности, то есть он просто заполняет такой, знаете, информационный лист, который поможет вам в общении с этим кандидатом, для того, чтобы вы могли наладить с ним контакт. Далее, когда вы ему дали доступ на обучение, у него появляется вот такой вот 5 уроков, да, которые он может просмотреть, изучить. Здесь он узнает информацию более подробно о системе, здесь он получит информацию о схеме работе. Вот, человек проходит обучение, изучает ваш продукт, понимает, что это за тема, что конкретно, чем он будет заниматься. На четвертом задании он получает информацию о маркетинг-плане более подробно, ему нужно будет ответить на вопросы, то есть он должен подготовиться, чтобы пройти на следующий этап обучения. Вот это такой утепляющий коридор, который позволяет вашему кандидату получить всю информацию, на основе которой он может принять грамотное решение и принять решение сотрудничать с вами. Также вам будет доступна внутри вашей команде э, системы запуск. То есть э, человек должен понять, как запустить бизнес, э, он должен подготовиться, он должен настроить список контактов, он должен понять, что такое вспышка, каким образом он может работать в таком очень эффективном режиме. Поэтому в этом сжатом обучении человек получает всю необходимую ему информацию для того, чтобы быстро эффективно стартовать и не сделать никаких ошибок. То есть нам с вами нужна аналитика, то есть нам нужно понимать, сколько людей пришло, с каких устройств больше всего людей заходило, да? что их интересовало, кто купил а, там какой-то пакет кто купил стартер kit то есть вы должны понимать какая масса целевой аудитории к вам заходит вы видите статистику вашей всей организации вашей 1 2 3 5 10 линии то есть вы видите полностью команду вы можете отслеживать их работу корректировать У нас есть система которая называется секретно есть пять шагов которые вы внедряете в работу это наша интеллектуальная разработка это наша интеллектуальная собственность это наша система запуска новичков она сжатая конкретная четкая стратегия четкая тактика работы которую мы используем Вся наша команда. Но если у вас сегодня есть какое-то преимущество, что вы можете показать, что вы работаете через систему, у вас есть приложения, у вас есть мессенджеры, у вас есть чат-бот, у вас есть все самые трендовые направления, все самые трендовые инструменты внутри вашей системы. То есть вы можете работать и на земле, и вы можете работать через интернет и подключать различные страны, находить там лидеров, находить там сетевиков, приезжать к ним и помогать им на земле, используя такую гибридную модель продвижения бизнеса с нашей системой с вашей компанией продвигаться и у вас будет преимущество вы сможете всегда подключить более молодую аудиторию которая увидит в этом потенциал конечно же все это нужно иметь сегодня без этого сегодня в интернете делать нечего если у вас нет сегодня приложения если ваше приложение не генерирует вам сегодня кандидатов если вы у них не в телефоне это значит что они о вас ничего не знают поэтому для того чтобы повышать конверсию все должно работать как единый организм чат-боты мессенджеры приложения все вот эти вещи они должны работать вместе это как пазл как картинка если какого-то не хватает, то уже картинка не полная, уже она не работает так, как должна работать. Поэтому мы постоянно разрабатываем мы постоянно держим руку на пульсе, и чтобы вы ваш, ваши кандидаты преобразовывались в потенциальных партнеров, которые помогут вам создать и расширить вашу сеть. Вы можете превратить ваш бизнес не просто в, в рутинную работу, а в интересную, захватывающую игру. Я желаю вам удачи! Пишите ваши комментарии, если вас что-то интересует, пишите комментарии под видео, задавайте ваши вопросы, постараемся ответить на все ваши вопросы и помочь вам разобраться. Всем удачи! Успеха с вами был Эд Гринко. Пока-пока.